Керхер опять получил 5 купонов. Выиграл приз. Тоже мы Поздравляю компанию Керхер и их нет. с днем рождения, с, с юбилеем, с лет, да, правильно уже. Ну и спасибо большое.